Их надо тоже чистить, иначе мы попадаем в такую ситуацию, что мы чистим основные реки большие, да, Сейм, э, Псел, э, Тускарь, а притоки не получают поддержки. Поэтому необходимо строить э, водоподъемные сооружения, не, необходимо делать э, глубоководные биофы с тем, чтобы э, реки могли самоочищаться, и, естественно, покрывать область сетью прудов. Я считаю, что вот в настоящее время уже назрела необходимость принятия федерального закона о реконструкции, о реабилитации водного объекта в Российской Федерации.